Я поехал, как обычно, просто было неприлично Отказаться от возможности такой Ни от дури, ни по плату, и ни деньги грез лопатой А пощупать это собственной рукой Начиналось все красиво, сели в поезд, взяли пиво А за пивом потянулся разговор И нахрена ж мы сунем шнобели в этот гребный Чернобыль И зачем нам этот ядерный костер? Киев встретил нас цветами, милицейскими постами И отмытою до болезка мостовой Пропускал по форме третий для проезда на ракете Выдал нам парнишка с бритой головой Ночью спали неспокойно, снились атомные войны На горшок сквозь сон гоняла Каберне Утром встали, похмелились, в Ленинграде подкрепились И к двум часам готовы были плыть в полнгер и узнали мы в ракете, что Чернобыль — дело третье, Были уже с Риммой Айленд и Киштым. Приняли на грудь немного, веселей пошла дорога, Грусть развеялась, как сияблонь белый дым. На Чернобыльском причале нас оркестры не встречали, Удивились мы немеренной толпой, и все не то чтобы бежали, но ракету очень ждали, чтобы покинуть этот город золотой. Поселили нас неплохо, худших не нашли условий. Умывальники удобства во дворе, А чтоб не сразу убежали, нам тот день на ужин дали Горькофрукты в золотистой кожуре. А потом была работа, до семнадцатого пота, И в кусцезе я на высохших губах, Нет для трезвости резона, Холмонихолса озона в килорадовых урановых полях.